И вроде бы запеш... запеш... пошла Всем привет, с вами Макс Риск. Новое уведомление, Уведомление, скорее всего, новое обновление. Так, давайте соберем. Да, я вижу, что очень маленькие награды. Ну, что ж, поделай хоть что-то-нибудь, ну дарит игра подарочки. Так, давайте-ка. я выйду. Так, я я выдержишь нет? Так, окей, но мне нужно... Давай тогда... Какой же вырывает три часа нам. Да? такой вот, побысточек. передачи ролика подпишись на канал, поставь лайкос, и у тебя попадается это подарочка, что хочешь, что и будет. Так, он продолжает снимать рака, продолжение Эрла. Возможно, мы его еще раз встретим. Это мы, то реально встретить. Донатеры часто мы, мы встретили даже дону Так, в виде недели смотрим. В виде недели. Эм, эм, сейчас смотреть, пока я бы не хотел в виде недели. Это что-то типовое. В общем, уже неделя и всегда они каждую неделю записывают видео недели ну, интересненько интересненько так 5000 легендарная это я вообще, вообще беру всегда что классно так тут у нас двоечка как то вообще не классно да по двоечку дают карточка их 100 копать вот есть это игрушка очень, очень даже классно она называется возраст бесим ну типа того вообще там -то. В переводе В переводе так так блин как-то по ним попал сразу же сразу улаги, сразу выстрелишь, выстрелить что что такое так мы друзья мы должны заметить это значит э, краба орла ух ты их у моего аж тройное с бам, банки будет праздник я записал ролик по тройным бочкам вот здесь все костно это первый раз когда я так вижу тройной бочки. так тут у нас будет такой идти за мной, Бам! ой я я яй, ой укусят ой укусят Ой, ага, мимо, мимо. Уже поймаю, поймать меня. Пошел вон! Пошел вон! Блин, друзья, акула реально читер 10 уровня силы, тем более у нее тут обычный персонажи. Так как же так? У меня косочка вроде есть с собой. Акула меня убила. Фазе. Или как-то его? У меня его нет, так что я не знаю. В общем, акула. Так, восьмая семья, конечно дед прокачать. В общем, друзья, бить акулы сразу бежите. Разработчик, давай пофиксить его, не? когда ладненько игнорите. Да, игнорите. Так давай тогда возьмем и прокачаем, если нам хватит. Так вот, ого тысяч, То есть нужно еще тысяч, Где брать 5000 Возможно, добрать нужно. О, в соцсети хоть это не поможет. Я помню, что может ускорять их. Давай ускорим. О, вот это хоть какое-то типа того классно так события говорят что классный классный так через два часа закончится этот режим нужно срочно брать персонажа сильнее а то фазе акула там до акула типа убьет наш нас а кстати где эта акула крабик кот тебя добавили кстати ну такой так мы тебя знаем скин стоп стоп а че не такие вот именно Прям на превьюшке, стоп, стоп, стоп, я что-то не мою То есть у всех разных, у всех разных, да? ну-ка, ну, О, да и правда. М -м. Блин, прямо на превью можно поставить, ух ты, это классно. Так, давайте, хоть я пострю. Так, то значит, прямо на картиночке. М -м -м. Так, окей живую видно и в картинках, а это уже покруче. Так, Дон и Дону добавляет, так Лузи, потому что есть идея, не добавляют так, то рава тоже, потому что есть идея. Вот есть идея, они еще не нападают, потому что там уже нет идей. Вот у Лари. Что добавить? Зеленый Лари станет. Какие-то сюда разные. но ну, можно, можно, разработчики. Вот вам еще один гайд. Ну, ладно, не хотите, как хотите. Значит, смотреть я Лари беру, да? Беру, значит, Лари, показатели смотрю. Тут у нас ошибка пишется. Так, кусочка есть. Что у еще нужно быть? Вроде да, вот что э, нужно функция, значит у нас э, регенерация, уколчик и скорость. Стандартный набор, вот такой вот, вот такой вот. Напиши комментарий, как что мне продолжать тут у нас. Мышь, вроде бы то, типа -то вот скиновый новые или почему мышь э, подцарапана. Так, что как-то не лагает. Ладно, ладно, я пойду тихо, тихо, тихо, успокойся тихо. У меня неуправляемая мышка. Эй, спасите меня! Ладно. Как с той игры? Не с той игра, а другой игры. Она прям сломана у меня мышка. Управление сломано. Эй, как так работается? Эй, как так? Ладно, пойду так вот. О, челлендж, что с ним? выполнял челлендж на другом канале, ссылка на канал Мастерс в описании. Одной мышкой играть целую игру. Так, блин, я забыл, что это Лария. Это ух, упыли как там говорят? Улегчение, да? Так, смотри, у меня есть вот что. а блин, такой маленький, думаю, такой лук большой. а блин, тяжело будет. Тогда будем прятаться. Давайте хоть будем наружу, все-таки есть коточка, можно зарегенерироваться. Так вот значит происходит. Джейд, не бей меня! Джейд, а ну иди сюда! На автомате бью. Нет, нет, нет, нет. А, блин, спасите, блин. Реально тяжело играть. Блин, Джей, ну пошел вон. у мне сложно играть. А, нет. нет. Ай, блин, друзья, это нереально вообще. Вот Джейн, вообще сильные. А вот э, Брюс такое себе. Хоть Брюса можно убить, хоть это не радует. Но нормально, а в будущем они как-то станут странными. То есть как в будущем побеждать персонажей? Может может надо добавить там еще дельфина, а? Будет дельфин новый, новый дельфин будет мол, вообще классно. Или обезьянку добавить, тоже будет классно. Он будет на деревья залазить. Вот так мол, вообще будет классно. Как он делает Лайкос там поставьте за эту дейку Ну и чтоб прям разработчики заметили. Ну или напишите им, если вы прям хотите. где акса классно, а блин, показали мне время, да, и что тут время есть так да. 1343 43 три, ну угу, ну такой себе мне же, мне что обратно играть одной мышка ну ладно это хороший персонаж, да? э, уходите пожалуйста, не отсюда персонаж, сколько колесенок все клавиатура восстановлена, значит я могу продолжать, я не знаю почему так локал, скорее всего что там обновляют, нового обнова или разработчики в игре. Интересно, что происходит. Так, так, хочу тебя сначала. Э? Ладно, ладно, бери сам. а какой хитрый, а ну нуди сюда. Ну кто тебе, доктор? Сам мной нападал-нападал. Я вообще на угад отстреляю Так вот. А, увернулся как-то. Вообще в мастерским. Не, ну чувак, сами надо. Зачем подходить ко мне? Я опасный игрок. Не подходи. То не подходи же ты. А? Какой хитрый. Не подходи. Я говорю. Не подходи ко мне. Пока. Он такой, чего? Где персонаж? Точнее, не моя Хилка. Я не знаю, что с этим персонажем. Ларима вообще классный. Для такой игры. Так, пошел вон. Нет, не подходи ко мне. Два на него. Два на него. Он а ну, уйди сюда. Ай-яй-яй-яй. Так, опасный персонаж, нужно его дразнить, как я понял. дразнить нужно, окей. Давай, бум. Ай. Так, вот, невидимость. бам Эй, блин, блин, мимо. Ай, блин, урон больше, он прям злой. Жирав смотрит на меня и не только глазами. Блин, какой-то он монстр, что ли? Так вот. Ай, блин, случайно. Не, ну прикольно, прикольно. Сейчас тогда встречу его и покажу. Злые глаза у жирафа. Капец, как сделали. Я точно, правда ли, мне кажется, фантазия? Классно было бы, если разработчик вы сделали такое же, да? Пишите комментарий, как тебе идея? Жираф с злыми глазами. О, вообще шикарно. Или все персонажи с злыми глазами. А пособерем, что ли? Мне что, чё, не нужно это все? она ну, иди сюда. Иди сюда. Все, я понял. Да иди, иди уже. Все. Угуа, какое у тебя легендарное оружие. Хитро сделаны Хитро сделаны Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! Прячемся! Он думает, что туда пошел Слишком умный. Слишком умный! А я об... Об... обыграю! Ха-ха-ха! Жираф такой злой. А, тут битва жирафов! А, тут баг меня! А ну иди сюда! Баг. Кто хочет показать мне? Давай! Давай! Саминоват! Друзья, все на меня, все на меня, вот и все. Что сказать еще? Все вроде меня это реально сложно. В общем, как-то так вот, Плюс 6 трофеев, плюс 5 монет, игра, конечно, может продолжаться. Но стабильность уже как-то падает. Все на меня, все на меня. Может быть новый режим откроется? Гонки какие-то. Вот ночью классно. Или же футбол какой-то. Баскетбол. И всякие всякие интересные штучки а всем возьмите просмотр саму макс риск подписывайтесь на мой youtube канал ссылка в описании ссылка в описании да слева от вас справа от вас слева внизу справа внизу есть подсказочки нажимайте и смотрите данные видеоролики всем пока